Приветствую всех любителей видеоигр. Будем играть в игру под названием "Контрабанд полиция". Ну, в общем, контрабанда полиции, либо контрабанда против полиции. Короче, играть будем за полицейского искать будем контрабанду, собирать всякое. Вроде вышла она совершенно недавно, для разнообразия тоже пойдет. Сколько, блять, можно играть в Атомик? Давайте посмотрим другие хорошие игры. Почему бы и нет, Атомик выйдет, думаю, завтра, наверное. Ну, на этой неделе точно, сто не знаю, озвучки, по-моему, русской нет. Котровад Полейс. Это литературный вымысел. Игра вдохлена реальностью, но все имена и события являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми, случайно, В общем, короче, все не так. По гран-пост карикатки. А Каристан. 16.04.1981 года. О, мне уже нравится красиво. Я не успел игру увидеть, мне всё уже... Говоришь, Просыпайтесь, вот товарищ. Вот, скоро а... будем на месте. О, лей. Блин, красиво, мне нравится О, тут еще это Парни поспорили на ящик водки Что вы и недель не продержитесь в этой дыре Но комиссар почему-то в вас верит По-моему была бетка этой игры А это релиз Еще такая музычка играется Такая, такая славянская Лучше выполняйте все его приказы Иначе кончите как розников Бедняга он Просто хотел немного подзаработать. Что такой язык используют? Бля. Погранпост. А, да, Ладно, вот и добрались. Как можно скорее доложите комиссару. Комиссар. Удачи. Оповдя! Мне нравится. Как выйти на е? Хорошо. Так, давайте дверь с собой закрою. Полиция. Полиска. То есть полиция. Блин, а выглядит -то неплохо, если честно, не дурно. Привет. Добрый день, товарищ командир. А, неважно. Все, с ним нельзя поговорить. Хорошо. Блин, выполнено весьма красиво. Птички поют, звук такой хороший, объемный. Не то, что у меня сейчас в микрофоне без этого самого. Без глушилки. Вы же слышите все, что я нажимаю даже, по-моему. Приветствую, товарищ. Мы вас ждали. Добро пожаловать на, на погранпост. А Каристана а В карикадке ну, Блять, как тяжело Я комиссар Андреев, я веду вас в курс дела Это чем-то напоминает паспорт, пожалуйста Для начала зайдите в офис И возьмите информационное досье Так, подождите У меня тут почта вообще пришла какая-то Газета О, четверг, 16 апреля 81-го, раскрыто сотрудничество С террористами Николай Розников, начальник пограничной охраны Карикадки Обвинен в сотрудничестве с бандой контрабандистов и проговорен к 10 годам принудительных работ. Прокуратура начала следствие по делу о коррупции в полиции. Продолжаются допросы шестерых лиц, связанных с Розниковым. Государство раздает квартиры. Начинается большая жилищная лотерея. Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте роскошную квартиру в самом центре столицы. Купон стоит всего 100 долларов. Блять, нихуя себе. Это очень дешево. Но мы теперь знаем, что нам ни в коем случае нельзя брать взятки. А что тут еще есть? Водка есть, вижу. Водка, так и написано. Ха, водка. Водка есть, это хорошо. Блин, о, -о, о! Я люблю Акаристан. Хорошие труханы. Либо шорты. Welcome to Акористан. Так, хорошо. Тут еще флаг такой висит, красивый, с орлом. Только водки что-то многовато. Огурчики, водка, сигаретки. Пить на работе, блядь, вообще-то нельзя. И перед работой не советую никому. Так, ну на Е уже как-то непривычно. Ой, это моя форма. Так, это свет, хорошо. Так, информационное досье. Теперь откройте информационное досье и загляните в должностную инструкцию. В ней содержатся правила поведения, досмотра и предоставления права на въезд. А также описание стран и автомобилей. Так, пограничный контроль. Проверка документов. Имя и фамилия. О, это поле есть в каждом документе. И цифры должны совпадать. Ищите орфографические ошибки. Левон Кульел. Так, срок действия. Это поле есть в паспорте. Разрешение на въезд в карте гражданина Сверьтесь с календарем, чтобы проверить срок действия документа. Мне нравится, что у нас тут написано год, день, апрель, ну и время, естественно. Так, что у нас там дальше? Номер паспорта. Это поле есть в паспорте, разрешение на въезд в карте гражданина. Сравните лицо водителя с фото в паспорте, он должно совпадать. Блять, сколько всего. А Акристанская Народная Республика – страна, известная своим богатым местохождением полезных ископаемых и металлургической промышленностью. Большая часть населения проживает в плодородных западных районах и вокруг большого района Сатыкан. Коммунистическое правительство возглавляет Акаристанская рабочая партия, которая бессменно правит со времен Великой Крестьянской революции 43 -го года. Флаг, валюта, арестанский доллар, область, сколько занимает, население, язык, правительство. Народная республика, руководитель Игорь Акаров. Официальные штампы, официальные бланки. Сколько, блядь, всего? Республика Кагастан. Если кто-то захочет почитать, Читайте. Объединенные ралли. Ралли? Ралли, скорее всего, да. Тоже почитайте. Альбарак тоже почитайте обязательно. Королевский РК. О, машины. Модели машин. Варианты. О, пизда. Документы КГП. ГГБ, короче. Из центральной полицейской библиотеки украден... Комплект секретных документов КГП. Нам удалось вернуть большую часть, но 14 из них до сих пор не найдены. Подозреваем, что они находятся где-то в районе Карикатки. Помогите нам найти их, они не должны попасть в чужие руки. Деньги Аберранкова. За последние несколько лет главарь банды, контрабандистов Борис Оберанков сколотил немалое состояние. Ходят слухи, что опасаясь кражи, Значительную часть наличных денег он закопал в лесах на территории карикатки. То есть это нам прям, чтобы мы поискали, да? Так, про фото мы уже посмотрели. Про номер мы посмотрели. Кстати, не знаю, с чем сравнивать номер. В карте? Нет, не в карте. Срок действия. Ну, это понятно, мы с датой будем сравниваться. Ну, фото мы будем на водилу смотреть. Ладно, допустим, ваши бусы не были нарисованы. Номер паспорта, не понимаю, где смотреть. Но, да ладно Отлично, давайте приступим Опустите рычаг, чтобы пригласить первого водителя На пограничный пост А, вот, кстати, да, это 16 апреля Так почему кружочек висит? Это типа то, что я приду сейчас Ну погнали Так, вот он рычаг Первый пошел Заехал быстро Стой там Там стой Так, хорошо, каких-то что-то везете? Для въезда в Александр, водитель обязан предоставить комплект действующих документов. Ага. Потребуйте предъявить документа. Приезжий. Мне так нравится, как... Так, предъявить документы. Потребуйте... Ага. Так, документы. Слева откройте свое информационное досье. Комиссар, теперь используйте автоматическое устройство с лечением, чтобы проверить правильность данных документа. А как? Ага. Так, сравнение документов. Сравнение полей в документах снижает уровень вашего восприятия, когда вы устаете. Скорость сравнения замедляется, а когда уровень полей до нуля, приходится использовать визуальную проверку. Чтобы восстановить восприятие, отдохните. Подумайте о покупке улучшенной квартиры, чтобы навсегда повысить уровень своего восприятия. Высокий уровень, низкий уровень, уровень восприятия на нуле. Зеленое, данные соответствуют. Красное, этому водителю запрещено въезд в страну. Поле другого типа. Сравните дату рождения с календарем, чтобы сверить возраст водителя. Не забудь отметить найденные ошибки в отчете досмотра. Допустим, дата рождения. Или стоп, или как. Отчет о досмотре. А, в этом отчете вы будете отмечать любые несоответствия, обнаруженные в документах. Отметьте хотя бы одну ошибку, прежде чем развернуть водителя, или оставьте пустой отчет, если дадите разрешение на въезд. Найдите все возникающие проблемы, чтобы получить самую высокую оценку. Со временем ваш отчет будет расширен за счет дополнительных разделов. ⁇ паный рот. Не подходит для сравнения. Ага. Так, что еще я могу? Номер паспорта. Соответствие. Допустим. Дата рождения. 30 лет. Допустим. Срок действия. Соответствие. А -а Где-то я там знаете что видел? А, я штампы не могу. Ну а что, давайте допустим даты рождения. Не подходит ли сравнение. Фото. Так, подождите, ну в принципе похож, право принять решение, этот водитель имеет право пересечь границу? Так, имя, фамилия сходится, срок действия сходится, номер паспорта сходится, а, срок действия, я же вроде отмечал, да? Да, да, да, и фото, ну на фото, блин, у него какие-то здесь темные волосы, но похож, похож, похож, вы посмотрите, такие же голубые глаза, да, да Так, разрешил. разрешен. Наконец-то. Езжай, езжай. Я думал... Ой-ой-ой, открылась дверца. Отлично работа. это было правильное решение. Вызовите следующего водителя для проверки. Давайте попробуем. Ну, в принципе, пока что не так тяжело. Мы на этом зарабатываем своего рода деньги Надеюсь мы их будем не... У -у -у, Еще ультрафиолетом можно просканировать Вдруг он наркоман Открывай окошко Этот водитель не является гражданином Все иностранные гражданины должны также предъявить Действующее разрешение на въезд Засмотреть этого и еще нескольких водителей Хорошо Так Поехали Несоответствие так, отчет. Имя, фамилия. Не соответствие. Ну, по картинке соответствует. Едлан. Караваев, а тут ерлан. Так, дата рождения. Срок действия. А, ну не подходит. Это надо вот, вот здесь, вот так вот. Несоответствие. Так, номер паспорта. Соответствие. А все. Нам больше. Нам этого достаточно, чтобы ему отказать. На этом все. Въезд запрещен Просто зачем я буду тратить? Вы делаете ошибку Не, братан, это сейчас ты делаешь ошибку Разворачивайся и пшел отсюда Вот, молодец, а мы сразу же следующего позовем Вот-вот Так, идеальный досмотр, сотка Обоснованный отказ То есть глаза, блин, как-то я не знаю Добрый день Ой, он с вами здоровается, добрый Пожалуйста, возьмите. Конечно. Минутку, пожалуйста. Похож. Сразу видно, похож. Давайте сразу сравним имя. Потом вот это сравним. У нас просто глазик уже это... Устает. Дата рождения. Ну, в принципе, он выглядит на свои 29 лет. Так, у нас уже глаз устал. Соответствие, отлично. Что еще? Срок... Euh, срок действия... 81 сентябрь, а, да, в принципе, ему не в чем отказывать. Печать я не проверяю, поэтому да, мы ему разрешаем на въезд. Наконец-то, Акористан. Я сразу Астротску вспоминаю, если честно. Давайте еще следующего. Идеальный досмотр, Отлично, F1. В этой сводке вы найдете все ошибки последнего водителя. Если он был контрабандистом, вы также узнаете, где он прятал нелегальный товар. Возможно, результаты. Правильно, неправильно, окей. Идеально. Сотка. Отлично. Мне нравится, что здесь все это обоснованно показано. Что я не досмотрел, что я могу не досмотреть. Что я могу не сделать. Блин, это... Здравствуйте, товарищ командир. Документы, пожалуйста. Конечно, уже даю. Так. Ожидайте, пожалуйста. Так, а у меня уже глазки устают 72У4, 0G7P Сходится 14 сентября, извиняюсь, уже не Несоответственно Этого мне достаточно, чтобы тебе отказать В паспорте ты не похож На себя Потому что что? Фото Да вы посмотрите, он здесь усы сбрил А у него тут прям борода Хотя он мог ее отрастить Хотя ладно, фото мы уберем Так, что еще? Срок действия, сейчас апрель, потом мая, но она в принципе... С... А мне этого достаточно, чтобы тебе отказать. А что мне еще проверять, если мне этого достаточно? Что за день? Да, не повезло тебе, братан. Драмбанда есть? Драмбанда нет. Можешь езжать. Обосновано, Мне хватило одной галочки. Чисто, чтобы отказать. Шестин, Водитель не шестин, соответствовал ну, требованиям здесь странно Ну-ка, почему только 60 долларов? а, -а, -а. Хорошо Отказан во въезде В связи с ошибкой договорения срок Ну, имя, фамилия а, -а, -а. Фото, скорее всего, тоже не соответствие. Хотя имя, фамилия Я вроде сравнил Сегодня вы неплохо не -то, справились, вы товарищ Было не на так, так уж сложно, да? Теперь вам полагается отдых то есть теперь я могу заниматься своими делами Правильно? Надеюсь, что да Говорят, что тут где-то зарыто сокровище Я что, могу в туалет сходить? Да ладно Ну-ка дверь закроем такой через сердечко смотрит О, документы Классно Ну, свои дела мы сделали, поэтому Деньги за документы получил А лопата-то, интересно, мне нужна? Ну, чисто, чтобы откопать сокровища И как мне их искать, допустим То, что я документ нашел, это круто Я бы еще поискал Мне очень интересно, сколько у меня времени Чтобы напошляться Я отдыхать еще успею отдохнуть Блин, мне, наверное, лопата Все-таки нужна И могу ли я, интересно, разбиться Опа, на это у нас что за место такое Куда нельзя зайти, блин Обидно так, одни документики мы нашли, это хорошо Так, а там это наш офис, да? И сюда не могу зайти, да что, какой то Аж обидно как-то немного Может здесь? О, вижу документы Но ну, их прям хорошо видно, по крайней мере Ну более-менее хорошо я имею в виду. Ну, на улице вроде темнеть начало От чего мне даже стало приятнее в нее еще больше играть так. О, Егор Акаров. Склад. опа -на. Хорошо. Что это у нас? Подожди. Помещение для задержанных. О, мы даже кого-то задержать сможем. Вообще красота. Максимум можно троих будет заключить. Ой, не, не это самое... Не испытывайте судьбу, как говорится Так, ладно, что, давайте еще один день переживем Денежки я немножко заработал Посмотрим, на что у нас будут уходить деньги А, здесь прям вот так, да? Так, сон восстанавливает уровень вашего восприятия Необходимый для ссоединения документов Полное восстанавливание длится 8 часов Улучшить свою квартиру, чтобы навсегда улучшить максимальное здоровье и восприятие Это хорошо Это правда хорошо так, блядь, все-таки есть расходы. Содержание расходов 135, зарплата сотрудников 75, содержание собственности 60. Сегодняшний баланс 425. Блин, если бы не документы, то сейчас бы я себя еще бы ху, прям очень бы плохо чувствовал. Но что поделаешь, надеюсь, у нас пока что не очень много машин будет. Здравствуйте, товарищ. Меня зовут Юрий Петров. Я заместитель комиссара и буду руководить вашим вторым днем обучения. О, контрабанда, здравствуйте. В последнее время наблюдается повышенная активность контрабандистов из банды... О, Беранкова. К счастью, наша разведка этим уже занимается и будет регулярно предоставлять вам необходимую информацию. Я нашел. Теперь подойди к информационному счету. Каждая записка касается конкретного контрабандиста. Найдите все, что соответствует описанию помните, ни один контрабандитный товар не должен пересечь границу Акаристана. Хорошо, можем начинать. Пригласите первую машину досмотра. досмотр. Так, мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для досмотра, пытается пересечь границу Часть регистрационного номера 9GK Регистрационный номер проверим обязательно Один из наших осведомителей банде а, получил информацию о доставке очередной партии контрабанды Возраст 44 Так, хорошо, давайте попробуем Значит, 44 года и 9GK есть в регистрационном номере Хорошо, 9 ЖК и 44 года Контрабанда есть? Нет. Ага, похоже, у вас есть подозреваемый. Вы по попросите, чтобы обыскать кабину. Ага. Так, сначала документы. Спасибо. Теперь, пожалуйста, выйти из машины. Ага, похоже, у нас а, ну... Контрабандинты отмечают места, где спрятана контрабанда знаком змеи. Однако он виден только в ультрафиолетовом свете. К счастью, в вашем служебном фонаре есть эта функция. Петров, найдите знак на кресле. Ага. Нашел. Места, в которых прячут контрабанду. В этих местах вы можете найти контрабанду. Шина, обшивка потолка, брызговик, топливный бак, бампер, воздушный фильтр. Хорошо. Для начала инструменты, чтобы избегать Нам понадобится нож Возьмите нож со стола М -м -м. О. Используйте нож, чтобы разрезать обшивку сидений О. Хорошая работа, вы нашли свою первую контрабанду так, контрабанда не всегда обозначается. Иногда ее можно спрятать между деталями или в труднодоступных местах. Заглянем под капот. Здесь, скорее всего, не пригодится фонарик, а внимательные глаза. Ага, понял. Отлично. По вот, пожалуй, и все. Помните, что контрабандисты бывают очень изобретательными. Материал по применению досмотров вы найдете в должностной инструкции. Можете уже арестовать этого негодяя. Так, хорошо, это первый Из трех Здесь содержатся преступники, ожидающие отправки В трудовой лагерь, улучшайте тюрьму Чтобы повысить максимальную вместительность Наймите тюремного охранника Чтобы предотвратить попытки побега Помните, что если оставить Заключенных в полицейской машине Они могут сбежать Так, все, закрыли так, подождите А, но с ним поговорить нельзя а, Это ваш склад Здесь вы храните перехваченную контрабанду Документы, оружие и тому подобное Так Можете когда-нибудь вы накопите на его расширение А как переложить контрабанду? А, во Здесь вы можете оставить свои инструменты, оружие, перехваченную контрабанду, товары для торговли. Обновите склад, чтобы можно было хранить больше предметов. Помните, что все предметы без упаковки будут утеряны. Вы можете переносить выбранные предметы из своего инвентаря или прямо из полицейской машины. Control. Ага. Ага, хорошо. Теперь попросите офицера Максимова избавиться от оставленной машины. Бля, как это все тяжело. Надо... Так. Покиньте зону досмотра. Так, существует разные типы инструментов для вскрытия определенных типов тайников. Обшив, кушин и другие. Ладно. Твердые предметы можно разбивать с помощью тупых предметов. Топоры позволяют скрывать ящики и баки автомобилей. О -о -о, понятно, я понял Так, хорошо Поехали Что-то Я что-то еще не взял? А, вилла, блядь Получив эту информацию, вы можете к... вернуться К досмотру машин Хорошо А, -а, -а, -а, -а теперь водитель 44 нужен, чтобы ему был возраст 44 года да, Я уже так сразу сейчас про мелько пробегусь Да, добрый день так, ладно, я даже, видите, даже по документам не проверил Ой, ой, ой, -ой. извините, что слечу Так, предъявить документы Конечно Блин, так высоко даешь Так, сразу же возраст Так, э, дата рождения 40 А там 44 Но он уже вне подозрений Так, соответствие, хорошо Несоответствие, хорошо Срок действия, несоответствие, хорошо а, ну то есть, в принципе, я и так могу, да? Блин, похож, только без усов. Ты вроде похож, голубые глаза, такой же нос. Единственное, этот какой-то красный, а на фото он какой-то... Ну, белый всегда часто так на фото делают. Да, этого мне достаточно, чтобы тебе отка отказать, честно. Только не это. Все, до свидульки. Так, сразу следующую машину призываем. А чё как бы долго думать? Так, отлично. 80 долларов. Блин, то есть чем меньше я указываю правильных действий, да, ну, типа, почему я отказал, тем меньше я получаю. То есть, путь бы я указал бы фото, оно мне тоже немножко не понравилось, то, блин, ну усы, они же могут отрасти в любом случае. Ну ладно, это как бы своего рода мелочи, но я из-за этого получаю, блин, поменьше денег Конечно, возьмите документы Так, отлично Так, поехали Нет, срок действия не нужен, мне нужен дата рождения 27 лет, хорошо Отлично Отлично Отлично Отлично, фото Ну точно он точно он так что мне еще надо проверить номер подо да вроде все апрель 28 все сходится причем смотрите у него один день был один день ну да я тебе разрешаю хотя подожди ка минутку. он ну, так чисто гляну можно ладно Так, досмотр завершен. Разрешить въезд. Хорошего дня! Ему там 27, да, лет? Так, следующий сразу же. Последний, кстати, вот он и все. 100 долларов, идеальный досмотр. Естественно. Так. Ну здравствуй. Берите только, отдайте. Конечно, блядь, я сейчас подальше отойду Соответствие 44 года Опа-на Так Обороты. Ладно, ладно Выходи, выходи Давай, Давай, давай, давай Вы ничего тут не найдете Конечно, не найдем Конечно. Так. Ага, вижу. Вижу. Где нож? Так, и как надо еще разочек? Ага. Ага. Да, у меня есть пара вещей. Возьми бабки, отстаньте, ладно? Конечно, конечно. Сейчас, сейчас. Я прям согласен. Так, топор, наверное, здесь нужен. Или стоп. А где, чё? где? Или куда мне рубить-то надо? Я не очень понимаю, вот здесь вот засвечено. Может, мне надо ломиком? О, ломиком, их правда, надо было. Так, я все, все вытащу, не переживай. Все, что найду, вытащу зараза. Так, ну здесь... Вроде бы. Вроде бы. Кстати, заметьте, машина наклонять, когда на нее залазил. Вот это реально хорошо сделано. Ну, провисается подо мной немножко. Ладно. Теперь можно тебя арестовать. Или что? Ха, вернитесь в машину. Вы делаете ошибку. ей документы не отдам, зуб мой. Похоже, что О! Преступник арестован. Без паники, у меня есть план побега. Даже не думай, блять, понял? План побега у него есть. Чё у тебя тут? План побега он придумал. Я тебя сейчас порежу здесь прям. Такие досмотры тебе проведу, что ты с ума сойдешь. Так О, не то нажимаю Вот так это надо было делать Во во. Все отлично, план побега у него есть Сейчас я тебе дам план побега Так, а у нас вроде больше некого досматривать, да Так Конечно, товарищ, уберу машину Красавчик. Досмотр завершен. 80. А что не так, что я не нашел? Места, где прячут контрабанду. Ледня. Левая задняя шина под пассажирским сиденьем. О, нифига себе, надо запомнить. Пассажирские сиденьи под пассажирскими сиденьями. Ледня. Блин, я в шине не увидел. Жаль. На сегодня это все. Отдохните как следует. Завтра комиссар даст вам очередное задание. Я думаю, и мы на этом все не закончим. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо вам большое. Игра мне пока нравится. Посмотрим, что будет дальше. Пока интересно. И надеюсь, вам тоже интересно. Пока-пока.